Привет всем, кто смотрит этот пробег. Мне выдали ключ в закрытый бета-тест Meshroom Wars 2. Э -э, игра мне понравилась еще, когда я увидел ее первую часть, а тут выходит вторая еще и бета-тестирование. Могу бесплатно в нее поиграть. И мы начнем. Пройдем сначала туториал компании, э -э, потом пару левелов компании и, может быть, сыграем в мультиплеер. Я не знаю, может быть это будет в несколько серий пробега, но ладно, давайте посмотрим. Так, чтобы выбрать нам нужно нажать, и чтобы провести захват цели, можем выделять несколько домов, направим их все в этот зелененький домик. Оп, и все это такая легкое обучение такая и здесь естественно мы будем выигрывать с первого раза дабл клик чтобы улучшить дом и чтобы захватить отправим войска тоже и сразу улучшим так 13 на 16 16, на 16 17 на 16. все мы можем их завоевать с первого раза. Ну да, нет. нет, я уже видел этот геймплей, как оно здесь все происходит. Потому что в первой части он был точно такой же, только там она была не, не так визуально оформлена, по-другому было немного. Она была э, попроще, что ли, в графике. Вот так, наконец-то мы захватили. А -а -а Построить нужно 30 юнитов. Честно, не понимаю немного, что здесь написано. Я так, отрывками только понимаю. А их, а, их можно увеличивать процентаж сколько, да? Ага, ясно. И мы можем отправить один сюда, один сюда. И максимально вот сюда так все войска сюда и теперь сам мы сейчас захватим, захватим. дальше все войска сюда опять снова у нас численно мы меньше у нас намного меньше численно ну ничего, мы сейчас все твои. Кажись, не знаю. Один, два, три. Они, они, блин, последние войска свои, получается. Вот так, все. Чуть-чуть отхватите. Здесь мы улучшим. А, можно цифрами выбирать, да? да? Да, да, Можно выбирать цифрами процентаж, сколько отправлять войск. Чтобы их победить, нам нужен четырехуровневый дом. Они как у нас сейчас трех. Но у нас их три трехуровневых. Так что мы можем его победить в принципе, если постараемся. Но этого нам мало, видите, у нас 40, 46, 47 было только что, ну ладно, уже побольше было, было побольше. <с> <glow> Ключевое слово было. Итак, мы один дом построили четырехуровневый. Теперь дождемся остальных. А потом мы их вот так, ок, все вместе совместим. И сколько у нас у нас все мы можем идти выдвигаемся товарищи вперед вперед грибы мои вперед в атаку грибы мои как звучит конечно все мы выиграем. Free-for-all мод каждый сам за себя каждый сам за себя нас обучают башням башни уничтожают наши войска пока они идут туда вот что так что здесь надо отправлять побольше немного о прикольно Сейчас, сейчас все будет. Подождите. Чтобы эм... быстрее восстанавливалось. Здесь кажется, что это... М можно, что ли, своих грибов, что ли, туда созывать? Я немного не понимаю. Их 30 нужно там. Так, посмотрим. Вот. А, блин, а как? А, правая кнопка мыши. Упс, извиняюсь. Просто не понял. Я я я не читал, ладно. Я не читал. Просто не читал. Вот. Так, посмотрим. Я как. Я что-то сделал. А, -а, а превращает в дом а я могу обратно да могу обратно афигеть раньше этого не было в предыдущей части этого не было было лишь что башни как бы башня в башню может только как бы все ладно мозг у меня сейчас поплыл Отправляемся в атаку. И сейчас мы их просто выиграем. В башне люди не восстанавливаются. И идем на захват этого маленького домика. Все. Мы захватили его. Угу. Угу. Угу. Так. А, это повышает нашу броню и наше вооружение, да? Ну хорошо, ладно. Отправим всех сюда. Ага. Так, все, понял, понял. их все сюда. С копьями, вау. Копия реально. И теперь мы их попробуем захватить эту точку, может быть. Да, да, да, да, да. Они сдались. Ну, здесь мы сразу улучшимся. Получается, нам надо, чтобы. Прошли вооруженные войска, пошли вооруженные войска, нам нужно через вот эти их пустить, да? Нет, не обязательно. Да, не обязательно пускать через эти войны. Да, да, да, они все, они сразу уже с копиями идут. Прикольно. Мне нравится. Мне очень нравится. ай я, -яй, яй вот задевает их, задевает, и их убивают. Мне нужно как минимум везде второго уровня поставить дома сейчас. Здесь я уже могу третьего. А, я, в принципе, везде третьего поставлю тогда. И как только мы сейчас накопим, и я думаю, все. Так, нас немного побили, но ничего страшного. Ведь у нас с копьями мы больше можем их убить. Так сразу улучшаем здесь копим копим войска копим они нам нужны вот уже можем на четвертый уровень вывести здесь на третий сейчас мы их выиграем сейчас 5 уровней раза три 4 5 или это 4 так выглядит я не помню а, нет нет нет этот пятый уровень офигеть здесь 5 уровней теперь здание оказывается не 4 это что-то с чем-то так мы все еще улучшаемся я думаю можно вот этими войсками попробовать отхватить я думаю мы сможем да мы уже смогли мы уже смогли отхватить Ну еще перенаправим войска сюда. Чтоб побольше их было. И направим их все вот сюда. Вообще все, что есть. Мы выиграли. Мы выиграли эту базу, забрали. Это дом. Дом. Дом-база. Дом-база вообще что я сейчас сказал и теперь отправляем вообще всех что есть в этот домик офигеть конечно клево очень клево это еще обучение между прочим так эм. мне нужно их все выделить чтобы перенести в один дом ли Ладно. Как хотите, игра. А, понял. Идем вот в этот дом. Толпой. Маленькой толпой, но идем. Ой-ой, кажется, это дом отвоюет. А с... не сохраняется, кстати, уровень прокачки дома, если он был. Ох, ох, ох, сложно, сложно. Начинаются уже реально сложности. А, -а, -а, -а. сволочи. Одним домом придется выживать как-то. И кажется, я проиграю. Да. Потому что они такими толпами ходят. И я проиграл. Это первый проигрыш. Но это уже вроде не обучение. Или обучение. Я не знаю. Я не понимаю немного. Обучение это или нет. Так, теперь с этого дома мы пойдем вот в этот, наверное. Так вот. А они взяли и поднакопились сюда, -мо! Вступил опять кажется. Отдам им этот дом, ладно. Так уж и быть. Мне нужно вернуть свой, вот этот. Не терять, не терять. И, блин, они честно вот этот нападут. Сложно. Кажется, надо заново начинать. Я проиграл. кажется, я проиграл, потому что я не могу даже свои базы завоеванные, мои личные базы, не могу забрать обратно. А они, это все это, опять фейл. Сложно, начинается уже сложности. Я надеюсь, это не обучение, ведь на обучение так ложать, это ну все это жесть. Так, главное не потерять эти дома. Главное не терять эти дома. Вот все, средний дом ⁇ это наша база. Мы никуда не уходим с него. Все время будем подпитывать этот дом. Теперь вот этот надо подпитывать. Так. Нет, блин, надо было этот. И я опять опрофанился, забыл. Да блин. <сؤال> <сؤال> так, давайте еще раз, перезапустим. Все, я туплю. Уже сложно начинается, реально сложно. Нет, сначала всю армию, всю армию лучше вот сюда. Че, вся что есть. А потом по 25%, наверное. Или нет, не знаю даже. Я не знаю, как мне быть. Все время переводить в центральное здание, что ли? Игра так мне предлагает поступать. жизнь да и до какого момента мне так придется делать они между прочим уже улучшаются давайте и, блин я не знаю вот этот дом надо бы отхватить чуть-чуть отправить войск Чуть-чуть их по, чуть-чуть как-нибудь, чтобы чтобы не забывать, что у меня еще свои. Да, они перенаправляют их. Нет, уровень сохраняется. сложно сложно все это опять проигрыш это это что-то с чем-то Против такой толпы это ужас просто. Я просто не понимаю, что предлагает мне игра. Я не понимаю. Какие звезды, что это делает? Я не понимаю. Причем здесь центральное здание? И притом мне нужно все дома забрать под свои. Как это мне сделать? Очень непонятно. Видимо, мне надо все время накапливать здесь толпу, что ли, в основном здании. чуть-чуть отправлять и вот так вот каждый раз что ли И надо поступать теперь в этот дом тогда идем во, -во, -во, -во, во они все на этот дом идут все на этот дом идут я думаю нам хватит войск сюда еще на всякий случай отправим уровня, уровня количеством. Но мы, кажется превосходим их. Но они все на центральное здание пытаются напасть. Я не понимаю, зачем они пытаются на центральное здание все время. посмотрим сколько их так есть в принципе так вот если еще да смотрите -ка. просто отвоевываем отвоевываем свое все что у нас было мы забираем себе и уже новое даже можем нет все вот так Всё, остался один дом <связывая> вот и все а блин это был туториал это был только туториал Ужас. Ладно, давайте сыграем в компанию теперь. Компания. Четыре э -э компании будет. За оранжевых, за зеленых, видимо. За красных и за синих. Но доступно, кажись лишь... Нет, недоступная компания нам больше. Да, только мультиплеер. Ну ладно, посмотрим. Специальные герои. Какие-то интересные герои. Так, можем понижать уровень. Можем собирать всех домой. Соби... Э... Не пойму что и не пойму что. Ладно. Давайте сыграем за него. Посмотрим. Так. Специальные герои. Я. Вот он, я и еще трое. И что-то как-то, видимо, никто не играет, что ли, я не пойму. Что-то очень мало людей. Что-то очень мало людей. Даже слишком мало. Ведь загрузка нереально долгая. игра да не прям чтобы очень сильно но не настолько же чтобы не было даже игроков четыре штуки поиграть мне как только выдали ключ я сразу ее установил и записать сел но в это доступ начался 28 числа так ладно может быть за него тогда получится Найти кого-нибудь Хотя я сомневаюсь, что это виноват Герой За которого мы будем играть Мне кажется, это виноват э, Сам сервер А нет Кажись, нет Ну ладно Попробуем, так сказать, самым простым героем Самым первым Что могли бы выбрать мы мы. Мы голубые дома. Yeah. Я отправлю. Не все, не все я отправлю. Лишь чуть-чуть я войск отправлю. Каждый раз вот так вот буду поступать. Он решил попытаться сразу, да? Кажется, выигрываю пока что, да. А -а -а, смотрите, как он тоже воспользовался этим. еще надо все войска уже ставить, чтобы было бо побольше, побольше И управлять прям сюда. Пора, я думаю. А вот этих сюда. На третий уровень вот сюда теперь их. Отхватываем просто, я не знаю как. 6. Вот там батл. Реально батл просто. Всех отправить. сюда я вижу где он сюда надо поставить замок я хочу просто отвоевать себе этот этот оружейный домик окей ладно будем скапливать их сюда ах ты гад посмотрите Смотрите, вы видите, да? Он гад. Офигеть просто, блин. Все, он, он выиграл. потому что я не того героя взял которого хотел это не то что я хотел я не пойму просто как он смог выиграть меня сейчас он намного хуже был хотя почему был он так намного хуже он просто вкопил войска долго в башнях Все, мы проиграли да. я просто не пойму почему у него звездочек стало больше почему он как-то войска так непонятно как быстро так собрал в большие количества все я хочу вот этим героем сыграть давай а то-то то мне это не то и а здесь кажется будет долгая загрузка вот как всегда, блин. Так, ладно, я долго ждал. Видимо, за этого героя никто не хочет играть, кроме меня. Может быть тогда... Нет, мне этот не нравится. Что это, вот это заблокировать может? Да. Ну фигня. Всего лишь 10 секунд. Вон, давайте тогда с этого попробуем посмотреть. Если загрузится, то загрузится. Если не загрузится, то плохо. Все очень плохо будет. Давай же, загрузись, пожалуйста. Ну, давай же. Ну, давай же, ну. Блин, ну вот... Я хотел этим героем играть. Я... А, как всегда. Как всегда получается. Я хотел играть за него, но мне выпало не этот... Вот я бы ждал два дня за вот этого персонажа, вот пока загрузится кто-нибудь еще. Ему повезло, просто тупо повезло. И что-то я долго гружусь к нему в комнату. Так, я красный, он оранжевый. Вау. Клево. Мне нравится. Будем, наверное, вот так поступать. Из дома в дом, как бы. так я не очень понимаю что здесь за способности такие он, он отвлекает он отвлекает вообще сейчас. А он пытается, он пытается всеми силами. Я не хочу сдаваться. Я этот дом не отдам. Я этот дом не хочу отдавать. Он мне нужен. С ним поинтереснее, по-моему, играть, чем с тем. Так. Все войска сюда, сюда, сюда. А -а -а. Посмотрите, как он отхватывает. Просто. Просто жесть какая-то. Дьявольский такой. Ну это опять же, мне не нравится этот первый. Ужас. Ну все, это проигрыш опять. У него войск больше. Ну вот здесь их сейчас скопил. Я не понимаю, что за действия сейчас совершаются. Ну все, это проигрыш. Это это очередной проигрыш просто. Все, выходим отсюда. что ну, блин, я хочу за этого персонажа включите мне этого персонажа быстро. Все, я буду ждать, я все, я хочу сыграть за него, хочу сыграть за него. Че какие-то супер игроки уже, которые, наверное, наиграли по 8000 тысяч часов прошлую игру которая машин ворс первая часть опять ты я не хочу с тобой играть и ты падаль падальщик вот капец ну что это такое одни и те же игроки ну вот так перевалами если только и собираться попробовать отхватить что ли так так так так так так отхватываем башню из вот этого дома вот сюда вот, вот больше сейчас Ни, ничего не делаем пока что ничего нет I think that А? понижает все время понижает ну тоже буду понижать пока это в моих силах я кажется в этот раз выиграю потому что у меня воинское преимущество есть так все еще понижаем И я думаю, можно попробовать на вот этот напасть. Надо было меньше поставить войск. Частично сюда. И всеми вот сюда. И теперь можно попробовать вот так всеми. Просто всеми. Смотрите, смотрите. Ярость Все. В этот раз мы выиграли. Да, наша первая победа. Е, -е, -е. та-та-та-та-та. Все. Ладно, тогда, ну, тут еще есть, конечно, всякие, всякие, всякие. Но мы тогда на этом закончим наш пробег, ведь э -э, частично мы так посмотрели игру, мне очень понравилась она, как я и говорил. Я буду в нее еще, пожалуй, играть, но вряд ли на запись. Потом, может быть, когда она выйдет, я ее куплю, по... поиграем всю компанию, пройдем. Ну а так, спасибо за просмотр и ставим лайки.